Всем привет! Это канал Процветок, на котором мы рассказываем простым языком об уходе за садом и огородом, помогаем вырастить здоровый урожай. Меня зовут Дмитрий и как всегда в наших роликах я расскажу о том, как правильно позаботиться о растениях без особых хлопот. Не забудьте подписаться. И тема сегодняшнего ролика о том, как не попасться на маркетинговые уловки производителей семян. Я вам расскажу о том, как правильно выбрать семена томатов, чтобы гарантированно быть с урожаем. В магазинах и садовых центрах сейчас огромный выбор семян. Разноцветные пакетики с семенами сверкают на полках всеми цветами радуги. Но как же не запутаться и не накупить лишнего, не потратить полузарплаты на ненужные семена? Как же определиться с выбором сорта, чтобы затем собирать урожай, а не собирать гнилые томаты? Сейчас я вам расскажу, на что же следует обратить внимание в первую очередь. Вовсе не на картинку, которая нарисована на пакетике, это всего лишь фото томатов. Стоит обратить внимание на описание сорта. Ведь зачастую производители указывают в описании сорта урожайность на метр квадратно, а не на одно растение. Мы читаем описание сорта и вроде как 15 килограмм с куста, а на самом деле это урожайность не с куста, а с квадратного метра. А как известно на квадратном метре можно выращивать и 3, и 4, и 5 кустов томатов. Поэтому обязательно обращайте внимание на урожайность, она с квадратного метра, либо с одного растения. Есть определенные данные по урожайности различных сортов. Если брать обычные низкорослые томаты, детерминантные, то средняя урожайность с куста составляет 2-2,5 кг. Если же брать индетерминантные сорта высокорослые, то урожайность побольше примерно 4-5 кг с куста. Если же производитель указывает какую-то колоссальную урожайность 10-15 кг с куста, то, конечно же, не верьте в такие обещания. Как правило, это не соответствует действительности. И вам придется посадить несколько растений на квадратный метр, чтобы собрать такой вот урожай. Также, когда мы читаем описание сорта, мы видим э, высокие показатель урожайности. Там 5, 7, 6 килограмм с куста. Оно стоит быть очень внимательным. Дело в том, что производитель всегда указывает максимальную урожайность с одного куста – при самых лучших условиях выращивания, при полном обеспечении питанием и поливами. Если же мы приезжаем на дачу раз в неделю, то, естественно, не всегда мы можем обеспечить растению должный уход, и урожайность может не соответствовать заявленным производителем. Также для посадки на своих участках старайтесь выбирать районированные сорта и гибриды. Дело в том, что производитель очень часто указывает урожайность сорта либо гибрида, который растет в благоприятных условиях, в теплом климате, где обеспечен хороший уход, где есть достаток солнца и где есть достаток тепла. Однако нужно учитывать, что наши дачи, наши теплицы находятся в основном в средней полосе. А там, конечно, нет такого обилия солнца и нет такого обилия тепла. А значит и урожай может быть намного меньше. Опять же, если мы постоянно находимся на даче, то у нас есть возможность и э, лучшим образом ухаживать за томатами. Будь то сорта, будь то гибриды. Но если вы, опять же, как и большинство дачников, приезжаете на дачу не часто, э, раз в неделю это обычно происходит, то, конечно, выбирайте для выращивания обычные сорта. Дело в том, что, хотя и гибриды более устойчивы, там могут быть каким-то заболеванием, но также они и более требовательны к уходу, чем обычные сорта. И при одинаковых условиях выращивания при одинаковых поливах и подкормках обычные сортовые томаты дадут более гарантированный урожай, нежели гибриды. И опять же стоит отметить вкус гибридов и обычных сортов томатов. Как правило, сортовые томаты, они более вкусные. Они более мясистые, более ароматные, более сочные. А гибриды, они, как правило, изобретаются для промышленного производства, чтобы они долго хранились, чтобы их было хорошо транспортировать. А вкусовые качества, конечно же, уже во вторую очередь учитывают при выведении гибридов. Поэтому старайтесь выбирать все-таки сорта. Еще немаловажное значение при выборе семян имеет их цена. Обратите внимание, сколько стоят гибридные семена. За 5 семян Производители просят просто какие-то невероятные деньги. Да и за эти деньги можно просто пойти в сезон на рынок и купить два ведра томатов. Я считаю, что очень часто такая цена на семена необоснованная. Хорошо, если работали какие-то лаборатории, работали ученые и изобретали эти гибриды. Но ведь есть и недобросовестные производители семян, которые попросту закупают эти гибридные семена где-то за границей. Фасуют в пакетике, а затем объявляют, что это гибриды нашей селекции, наши ученые их изобрели. Да никто ничего не изобретал. Вы просто взяли эти семена, расфасовали и в 10 раз дороже продали. Вот и весь секрет бизнеса. Также есть недобросовенные производители э, семян, которые берут обычные сорта и под маркой гибридов, затем их продают. Просто фасуют в пакетике, э, сорт подписывают F1, и цена уже в несколько раз дороже. Поэтому старайтесь покупать семена только у проверенных производителей. Не где-то на рынках, не где-то у кого-то с рук вы покупаете в переходах эти семена. Покупайте их в магазинах, где есть... Какие-то документы от производителей семян, где гарантированно вы приобретаете а, тот сорт, либо тот гибрид, который вы хотите приобрести. Еще одна завлекалочка для наших дачников это сорта, которые не требуют посынкования, не требуют подвязки, не требуют обработок там, от фитофтора, еще там, от каких-то болезней. А, я скажу так, что за любыми томатами нужен уход. Если не посынковать томаты, то в наших климатических условиях, где летом зачастую идут дожди, могут быть похолодания, начнется фитофтороз и просто у вас весь урожай пропадет без посынкования, без обработок и без подвязки. А еще многие сорта, которые якобы выращиваются без посынкования, попросту в наших условиях могут не вызреть. Томаты будут висеть зелеными до осени, а затем опять начнутся заморозки, похолодания, туманы и опять все сожрет фетовторы. Поэтому все-таки не верьте вот таким обещаниям золотых гор, что посадил и забыл, нет, за томатами нужно всегда ухаживать. Также не стоит гнаться за новинками. Ведь если обратить внимание на социальные сети, на различные интернет-магазины, да даже зайти в обычные магазины с семенами, то на полках ежегодно, Тысячи и тысячи новых сортов. Так если ваш сорт, сорт-производитель такой урожайный, зачем вы изобретаете новые сорта ежегодно? А это просто реклама, чтобы люди постоянно хотели и хотели купить какие-то новинки. Но ведь не факт, что эти новинки дадут вам гарантирован урожай. Поэтому я выступаю за сохранение старых старинных сортов томатов, которые проверены годами, десятилетиями и дают стабильный вам урожай. Конечно, о тех сортах и гибридах, которые мне не понравились, я рассказывать не буду. Я не хочу делать антирекламу производителям семян. Я хочу лишь рассказать о тех сортах, просто кратко рассказать, дать вам список э, тех сортов, которые мне дают стабильный урожай. Во-первых, каждый год я выращиваю сорт джина ТСТ. Это отличный старый сорт томатов. Томаты невысокие вырастают, примерно метр двадцать высотой. Но урожайность просто колоссальная. Плоды довольно крупные, до трехсот грамм. Такие красно-розовые, довольно сахаристые, мясистые. Отлично подходят и для закаток, и для салатов. Еще у меня есть сорта желтый гигант, бенетон, полосатый шоколад. Вот эти сорта у меня являются основой, они дают всегда у меня гарантированный урожай. И вам рекомендую сохранять все-таки старинные сорта томатов, которые выращивали ваши родители, может бабушки выращивали, кто-то из соседей вас угощал, вам понравились эти плоды. Поэтому сохраняйте старые сорта, не отказывайтесь от них, но в то же время и испытывайте новинки. Если вам понравился какой-то сорт, либо гибрид, конечно же включайте его в свою коллекцию, чтобы затем ежегодно высаживать у себя в теплице. Я рад поделиться с вами отличной новостью. Для всех тех, кто столкнулся с проблемой отсутствия зубов, появилась новая технология все зубы на четырех имплантах. В научной стоматологии дантистов уже более шести лет применяют эту технологию. Сотни довольных клиентов тому подтверждение. В сети стоматологии не используют рентгеновское облучение, снимки делают с помощью томографов. Металлокерамические коронки также ушли в прошлое, их заменили на циркониевые. Их изготавливают в собственной зуботехнической лаборатории. По доступным ценам. В научной стоматологии дантистов работают специалисты высшей квалификационной категории доктора и кандидаты медицинских наук. Если вас не беспокоит проблема отсутствия зубов, то позаботьтесь о своих близких, подарите им возможность широко улыбаться. Узнать более подробную информацию о стоматологии и ее услугах вы можете на их YouTube канале. Ссылочки мы оставили под роликом в описании. На этом все. Желаю вам успехов и приобретать только качественные семена.